Приветствую всех дорогие зрители на канале заработайся дома и в данном видеоролике я хотел бы вам показать кран, на котором можно неплохо подфармить биткоина при нынешней ситуации на рынке. По поводу ситуации биток этой ночью спускался до 20 900, это прям жесткий минимум за последние больше даже чем год и как нам всем известно, чем ниже цена на биток на рынке, тем больше его раздают на кранах. Как мы можем заработать таким образом? Фармим биток, пока его раздают побольше, ждем когда рынок устаканивается, биток поднимается обратно до своей цены и получаем большой профит. Итак, на прицеле у нас опять кран Сатоши Вин, админы хорошо стараются, постоянно добавляют сюда что-то новое. С самого начала на кране была только вот эта крутилка, три попытки в день, сейчас она также есть, но совсем недавно добавили кран. Каждые 15 минут от 1 до 3 сатош. И вот еще буквально совсем на днях запустили показ объявлений. Теперь мы сможем еще просматривать объявления. Кстати цены тут посмотрите какие жирные. По 15 сатош за то что 2 минуты просмотрим рекламку. Давно я не видел таких наград за PTC. Максимум там было 5 сатош на других кранах. Ну в общем есть что смотреть, есть на чем зарабатывать. Я кстати тоже свой экран сюда вот влепил. Вроде актив тут высокий, так что реклама тоже может быть эффективной. Прямо сейчас вы можете видеть, сколько я уже раз выводил с данного крана. Суммы тут сами видите какие. По 25 тысяч сатоши, по 6 тысяч сатоши и так дальше. В общем кран очень хороший. Также тут есть опросы, не для всех они конечно доступны. И лотереи. Лотереи тоже очень хорошая штука. За одну сатошу можно купить один билет. И таким образом получить один из ценных призов. Потом на чем еще можно заработать. Приглашать друзей, получать бесплатные спины. Крутить вот это колесо. Мне прям сегодня везет. А, ну вот 800 а тоже нормально. И вот в общем таким образом мы крутим. Также можем нажать на вот эту вот кнопочку и сразу прокрутить несколько попыток. Также никто не ограничен в том, чтобы участвовать во всех конкурсах. Первый конкурс это конкурс инвесторов. Кто сколько инвестирует вот сюда? Тоже кстати очень полезная фишка, не раз уже сюда инвестировал, вот можете посмотреть мою историю. Тут мы ставим свой биток с баланса на 0.7% в день и на разные периоды. Вот у меня сейчас в действии депозит 16 тысяч сатоши на 90 дней 0.7% в сутки. И таким образом пока биток себе там где-то над дне, мы можем его вот здесь приумножать. Второе это у нас идет конкурс по сбору скранов, это вообще доступно прям любому-любому. Все что вам нужно это просто собирать больше всех и попадать в топ. Третье, приглашение рефералов, буксы, соцсети и так далее, тоже очень делается легко. И четвертое, это конкурс офферволов. Тоже, если вам доступны опросы, то, конечно же, проходите, не теряйте такой возможности заработать дополнительные сатоши. В общем, по моему мнению, экран очень топовый. Во-первых, то, что тут хороший экран с очень простой капчей. Просто ставим себе где-то будильник, напоминание и собираем каждые 15 минут. Также много рекламы на просмотр по хорошим ценам и многое другое. Ссылочка в описании, переходите, начинайте зарабатывать, не упускайте возможность, пока раздают побольше битка. Ну а если вам понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С меня спасибо за просмотр, пока.